Всем привет, мои дорогие друзья! Это Sims 4 И это Династия Я еще пока не придумала, как ее назвать Но э Скажу сразу то, что Это э -э, Игра как бы за Семечку такую В которой живет вот такая вот девушка э -э, Ее зовут Азоя э -э, В по сути, она главный герой э, нашей династии, потому что именно из нее началась эта династия. Почему? Не знаю. Могу только лишь одно сказать. Это Зоя Сейлор, и она красуется перед зеркалом. Да. Тут, как мы видим, у нас есть семья вот, начнем, пожалуй, с того, на, к на ком стоит курсор. Uh, если бы точнее, Пламбоб. А пломбоб у нас стоит на маленькой сестренке нашей Азои. Uh, и это Вероника, ой, Виолетта, простите, Виолетта Сейлор. Она танцует у нас под музычку. Сейчас у нас тут играет музыка, и она uh, танцует. Следующий персонаж у нас это Александр Сейлер, ее брат, они родились одновременно. Могу, кстати, кратенько сказать то, что наша Азоя хочет быть ну, самой романтичной. Она у нас романтик. Уже завела себе вполне себе парня. И с ним счастлива. Она молодой персонаж, хотя хотела и начинать, когда они были подростками. Вместе со своей сестрой, которая сейчас будет. Просто, ну, немножко не успела. Ну и решила оставить их молодыми. Пусть будет. Дальше. Господи, простите. Виолетта у нас ангелочек. Она вроде бы как самая спокойная и она реально спокойная, но очень бывает грустной, когда нет рядом родителей. А Александр же у нас... Куда бы И. Слушайте... Э, ну ладно. Э, я что-то куда-то не туда ушла. Александр у нас любимчик родителей. Он устраивает всякие шалости, но при этом его не наказывают. Его, наоборот, за это любят. И балует всяким. Дальше. Ура. Дальше у нас идет тот, кого здесь нету. Стоп. А, ну да. Этого персонажа просто нету дома. Это отец. Ой. Дальше у нас идет мамочка, которая у нас сейчас что-то готовит в а, ну ладно. Мамочка у нас, ее зовут. Если не ошибаюсь, Вероника. Сейлор. Uh, ладно, не важно. у нас такая красивая дамочка. Была, на самом деле, другого цвета волос, но она очень любит часто перекрашиваться. Uh, да. Uh, она у нас uh, тоже романтик. Uh, очень сильно романтичная. И uh, uh, ну пока не домохозяйка, в принципе. Но при этом она работает. Uh, дальше у нас идет uh, сестра Азои Кристина. И сейчас она не очень важно выглядит, потому что она такая же романтика, как и мама. Вот. И поэтому скучает без своей половинки. Да. И она у нас идет читать книжечку. Судьбы этих девочек сложили не сложились не очень хорошо. Так как девочки были очень э, милыми э, в детстве. Э, Все было как по маслу, мама с папой. И вдруг произошло то, что никто не мог ожидать. Папа ушел. Девочки очень этого не понимали, потому что были еще довольно маленькие. Но мама как-то их сумела воспитать. Они стали хорошими ученицами, хотя и учились не особо. Но все равно закончили, Кристина уже скоро устраивается на работу, если я не ошибаюсь. Но потом, когда папа ушел, девочки стали подростками, уже были самостоятельными и все понимали. Мама им все рассказала. Они, конечно, все понимали и сожалели того, что нельзя было вернуть. Папа, к сожалению, так и не возвращался. А мама забыла себе, можно сказать, любовничка, И была с ним счастлива. Дочери не осуждали маму и все понимали. Ведь не она бросила папу, а папа бросил маму вместе с дочерьми. А, молодой человек мамы очень понравился нашим девочкам. И поэтому они одобряли и даже э, с радостью приняли его в семью. Но э, была неожиданная новость, то что мама забеременела от этого молодого человека. И э, никто не мог узнать, э, сколько у них детей будет и кто будет. Э, но все равно все были счастливы, когда появились эти двое младенца. Даже если они мешали всем. Да, когда они были младенцами, за ними никто не мог усадить. И так как э, изначально семья была довольно богатой, и даже после ухода папы, э, у них был очень огромный дом. Но они потом решили, то, что в слишком большом доме им тяжело жить. И поэтому они переселились в вот такой до, э, скромненький домик э, в Ну и также... Э, я забыла одну сказать вещь. Когда девочки были детьми, мама решила им сделать на их день рождения подарок. И где этот подарок, я сейчас не знаю. Если честно. А, вот он. Это у нас Сани Сейлор. Ей дали фамилию. У нас девочка породы я точно не знаю. Но девочка очень добренькая, миленькая, и Азоя э, очень сильно любит ее тренировать, так как она была больше, по большей части любимицей Азои. А, собственно, теперь я уже перейду в нормальный режим. Вот она, кстати, человек, которого нет сейчас, это наш папа. А, папа двух дочерей э, ой, двух детей Александра и Виолетты. Анжелика, я забыла, как зовут мама. Собственно, вот в таком домике с кромником они живут. Да. Но... А, и да. Папа тут нас любит часто мастерить. Хотя, на самом деле, не очень. А, не суть. А, у меня... Мучает вопрос, какого фига Мы <плёдый> я... Сейчас быстренько решим. А, ну да ставила это с командой и поэтому сейчас это не будет работать а, собственно Все у нас идет как по массу но к сожалению можно сказать то что наша Кристина а, очень улюбчивая девушка и даже если она ревнивая она у нас очень даже влюбчивая, я вам скажу, а, что она а, решила, можно сказать, первого своего парня бросить. Могу вам сейчас а, показать ее судьбу. Вот она, наша девушка. А, а, Какого-то фига, у нее вот почему-то всегда кажется этот Чомпи, ну не суть. А, Берем наши отношения. И сначала она хотела завести отношения, если не ошибаюсь. А, э, сейчас. А, Серхио. с Херхио. С а, Херхио. Он также, кстати, скажу вам, он сосед этих э, людей. А, но, к сожалению, ей понравился Холакин, И поэтому... А, Поэтому Серхио стал я просто другом, да. И да, вы, кстати, можете посчитать э, нашу Кристинку немножко сумасшедшей, но я не знаю почему, но она немножко знакома с смертью, да. А, сказать это точно не могу, и когда-то она, я не знаю, успела познакомиться с Гитой, с пожилой э, женщиной, но, к сожалению, сейчас ее живых нету. Не знаю почему, ничего не знаю. Я просто в отношения смотрю. И, кстати, надо ей подружиться. Тут много незнакомых довольно, но в отношениях с них ноль, с ними ноль. Если не ошибаюсь, у нас да, она у нас еще не работает, но у нас будет а, карьера исполнительницы. Вот у нас. А, Потому что она популярный шутник у нас и очень любит шутить. Да. А, собственно, сейчас папа у нас когда-то вернется. Uh, он также, кстати, популярный шутник, поэтому у них uh, судьбы вполне хорошая. Uh, Судьба одинаковая, поэтому у них uh, все сложилось uh, хорошо. Uh, он до часа, часа будет работать печалька. Кстати, пусть общается с коллегами. А то что-то он как-то он... менее общительный. ты! <музыка> Ты у нас куда пошел? У нас пошел спать, ну подожди ты. О, он спорился подгузником. Он, оказывается, и танцует, и спорился. Ой, она довольно веселая, хотя и настроение у не грустное. А Зо у нас вот, ну да, что-то она там делала, это... А, освежилась. ты знаешь... Получил, во-первых, счетов. Почему они у нас не оплачены, я не знаю. Так, Саня у нас уже дома. А, нет, запереть для всей собаки. О, ну к Так, ты давай ка возьми хотя бы себе. А, посмотрите, посмотрите не знать, что найти работу, пожалуй. Uh, потому что, не знаю, я сейчас буду у всех устраивать. У нас Саня почему-то влюблючивая такая у нас. Mm -hmm. Я себе скачала моду, вот так вот, uh, и будто она сейчас uh, моделизирует. Ага. Uh -huh. Начало работы, 9 часов. Окей, okay. uh, пожалуйста, спроси. Во-первых, узнал лучше, хотя ты у нас, по-моему, ее полностью знаешь. Опять она напряженная, погладь. Ого. Опа. Нет, я безумная собака не хочу. Я потом еще добавлю нашим девочкам друзей. Точнее, на ней как бы есть, но они как бы нет, можно так сказать. Ты у нас проверяешь проверяешь малышам. Ага. <сосот> <сосот> <слож»> а... Да не надо его сажать. Мне вот это вот много бесит. <сосот> <сосот> <сосот> <сосот> а -а -а. Слушай. А ты еще потанцуешь. с озои, да. Слушайте, позови всех к обеду. Так, у собаки там корм есть, у собаки корм есть. собаки Собака, у вас. Вот. Так, давай к ней болтать. Джиг <звук> и зои теперь хорошие друзья. <звук> а, <да. звук> хорошо. Я почувствую, у Андрея восстановились все черты характера. Sorta... Я ему меняла, но ладно. Андрей Супри встретился на работе. Это, кстати, плохо. Вдруг? еще что? господи, опять эти дурацкие прически. Надо будет как-то удалить. Удалим, короче. Ты у нас позвала всех? Ну, что-то не ешь. О, девочка. Молодец. Ты у нас идешь на диван. диванчик. А -а -а, папа наш. Папа. Ну ладно. Саня, давай уходи, этаж ты не мешаешь. Выключить. Всё, выключить. А -а -а, так, а -а Давайте мы сейчас дождемся нашего папу. <ректировать> а, да, кстати, у <плующие> uh, нашей <плующие> uh, девушки Азои <плующие> <Ford> <плующие> <плующие> euh, хотели uh, <плующие> сложиться отношения с... Подростком, который сейчас уже тоже молодой, Ну, к сожалению, не получилось. Он слишком отрицательный, можно сказать. Скорее всего, они лучшие подруги, лучшие братья и сестры. Почему-то все они за столом едят, ну ладно. Съешь, пожалуйста, так с рыбой. Есть они. Ти за потом... Uh, Знай, как, знал, как прошел день и спроси о личной жизни. Uh, Андрей у нас пришел, и пусть он возьмет нас <свескотворческая> восьми порцию. <свескотворческая> вот эти, у нас у Кристи, Кристи хочет рассмешить Андрея, а Андрей хочет рассмешить Кристи. <свескотворческая> так. Девочка сбилась. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Потому что ты у нас должна Где прокачать бун? все навыки. Ну, я так хочу сделать. Про празднику. Рассказать а сенегарю. Ну ладно. А, Говорят чепуху. Так. У нас еще этот не кушал, да? А кстати, я хотела бы узнать. Да? Я хотела бы узнать, куда у тебя день рождения. У вас через два дня. Ее надо что? Ну ладно. Слушай, Кристина, раз ты нас ничем не занимаешься, иди тогда. Не проверяй, ты малыша. Давай гладь, поиграй. Нужно поиграть. Играть. Обнять. Ты же нашла хорошую У нее очень много позитивных. Баватс, oh. oh. ты знаешь, а, вот, у нас она семенина с очаровательный вчера и ответственно, потому что у не а, зарп... а, ты у нас. Давай-ка порисуй. Перезаж. Порисуйка. У нас ты что-то Просто... долго не рисовала. <соскоп> <Так>. <соскоп> Машка! как-то темные волосы. Ну, ладно, не суть. А, да, кстати, у нас малышка... Не знаю, почему. Почему они опять в разных кровати спят? Ну, ладно. Она у нас хочет стать ветеринаром. Нет, не кто у нас хочет И, Кристина, давайте, когда ты тоже начнешь карьеру, у нас О, Поцеловались. А, карьеру, Кто у нас должна быть Ерос. Так, у нас писательница, художница, вот исполнительница. А, имеет свой микрофон, да? Так, во-первых, ну, нам надо спрятать, кто-то выкинуть. А ты знаешь, нас что-то еще должны сделать. Социальная сеть. Сейчас немножко. <смех> Ладно, иди поспи. А я бы хотела бы узнать А здесь такие черты характера. Коллеги, коллеги. Так, а, карьера у него, кстати, главный посодомой. Короче, Калинора. У ну, нас шесть деталей, да? Слушайте, у нас ничего не может покачать, mm -hmm. улучшить. Улучшить прочный экран вот. Растрёпанные волосы, mm -hmm. все. Так, и все спят у нас, да, что ли, пошли все спать? У нас Куда ты у нас пошла? Mm -hmm. Мойка давай -ка возвращайся. Mm -hmm. uh -huh. Слушай, женщина. <гас> почему у тебя столько игрушек, mm -hmm. когда эти игрушки мальчиков? Ой, Детей. А, нет, это да, это не игрушка. Я согласна. Ага. Ага. у нас на синтезаторе играешь. Ага. у тебя стоит? давай перебирай каланша. Не надо там Виолет... Ой, а будить. Ты давай... Поднять нас... А, утишить. Не надо ее сажать. Чуть говорить. И поднять настроение. А, читать книгу для детей. Читать на ночь. Все. кто у нас пошел спать. У нас кто? А, это свет, господи. Даже солнце... А, не, солнце там стоит. Ну ладно. Слушай, собака. Саня, пожалуйста, не буди детей. И вот, кстати, фотография, который, э, фотография на которой у нее э, другие волосы. Ты у нас? Ну, да, он там палец, им прощемел один раз. Иди еще поспи. Собака, ты нас умненькая, так что давай. Сама выйди. А, ты нас а, не спишь. Вот, иди попросить туалет. Потом посмотрим, что там можно будет. Другие варианты. Uh -huh. Сеть, седание, моды. Она нас очень любит а, а, вообще рисовать. Очень сильно любит. Ну, привет. Этом... Игрушка uh -huh. с пещей, что это? у нас Игрушка А точнее, у них всех игрушка там. У нас тут фотограф нас вот. Так, так, так, так, так. созвон на а, свидании и я услышала что какой странный голос видела что наш Керик а, это парень нашей ой так не стройно пожалуйста не общайся а, он общался да, с призраком, которого так что видели но так <связано> я ее опять слышу подвал тут нету. Слабем! Você... Хотя, может, попробовать как-нибудь <ins�> ee... Попр... попросить остаться с друзьями? Inlet... Давайте <ninja> предложим авантиру, потому что меня он бесит. Да, и вообще логично. Предложите авантюру, потому что меня он бесит. Uh -huh. А да. <ol> <pon -ẫu> uh -huh. где наш. молодой человек, чтобы продолжать романтические отношения, потому что мы с ним браки. А, неряна волнуется вопрос, где наш? опять стоит мимси пришла. она, она молодой как, а там еще третий этаж есть, он пустой. Оливий Киби Юрис. Корбин. Да. Меня реально волнует, где наш этот... Мы пригласили на свидание. Он куда-то свалил. Это как так понимать? Допустим, представим, что он работает. Но какой фиг тогда не отказался от свидания, если он работает? ланграб. Ланг -раб. Мы знаем? Да мы ее знаем. Суббот, вообще ничего не получается, да? тоже просто подружиться. Слушай, деточка. Слава, кабриз, Best they could soy. What the uh, fuck? Uh, She <laughs> Mola. Oh, gana show now. Too Arbenip. Gushal. Tribnathenip. Oh ho, whoopy gorge. Yalig Varobi Muna. Это плохо. Скучно. Ага. Пратна наш. Реально не понимаете, <регу> <где> наш <регу> Керик. С Блумом кстати познакомились? Да. Uh, Нифига себе, быстро на пошла. <регу> <регу> <регу> <регу> Ну ещё и надо на меня А, с восемьдесят в смысле. Килолика. Ладно. -база. А, а, кирокиба. Кстати, на самом деле я хотела Кирокиба сделать лицом, но что-то как-то не получилось. Так, я сказала хвастаться с семьёй и общаться с ним. Ты а -а -а. да, хотя бы не должна быть врагами, но это нечестно, но это неправильно. О! хотя бы... О-о! У-о! О-о! Пене You спасибо. Диск за игру. Скавл. Cool. Не густировать. Риншук. Квэпсоль плащ. Космос. Ура! Тогда неудивительно. Ой, внешний вид. Ой, это романтика уже пошла Спасибо. Чило Байма, у нас уже просто осталось Он ушел, потому что мероприятие закончилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. хочет. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Давай, ты просто пупа должна пупа хотя бы с ним hurt? быть друзьями, даже если он <свят> злой. Бронки, <свят> Дизи Бобмен? Ааа, ну, Луш, Репсо. Бенуров Неркс, Инджа, Инджа, Хесба. Простите карьере. <свят> Мы сейчас so. не узнали, когда были врагами еще. Это может, наконец измениться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Последнюю игру, а не надо возвращаться куда-либо. Сказать занимательную историю. Показать семьей Заркини. Нифига не знаю, uh. ну ладно. <laughs> Фу. Uh. Показать пародии. А скучает. Ну Сказать Намил Я а, чем-нибудь увлекательным. Ха... Шваби Гларфуизнаг. Да, да. Горба. О. Сан Зизи Катюни! как прошел узнать лучше! Я хочу лучше узнать! Ялэк? Горж! Поднять настроение, oh, кто комплимент. Oh. Okay. я еще не uh, uh, okay. oh. yeah. uh, Тогда mm. oh, mm. окей. -то. Uh? Uh. Oh. Поднять настроение. Сказать <laughs> наряд. Да, сейчас она держится секретом. Класс. Поделитесь секретом опять. Не знаю. Ладно. А... ага Ой, клубы. Говорить эти Флэш. Да, что мы уже хорошим это хорошо. Свайби. Глубокую тайну. Поделиться фотографиями. Что такое? где это узнать лучше. О, и Раскольник. Теперь он Это хорошо. Фотографируется ты здесь с фотографией, никуда ты не уходишь. Вот я вот... Вот... Это надо, о! Серьезно! О, о, о, о, о, о, что Вольфтон автор пятого колонки книжный развал? Понятно. не надо ничего. поделиться секретом. Чутки для своих. Говорить восхищение. Зарв самзо, квинк, квин, аба. О, короче, трожься от нас. Да, да, смешно. Знаешь, как прошел ц... день уже цвет. Кышал. Что мне тане? Понка, ъебс, ъебс. Uh, uh -huh. Проманиб, зигаро куаново, yes. генера сабу, пей mm. вейбо. А? Uh, горба. Ѓебс. обсудить теорию цвета ты куда нас ходишь я тогда с тобой не закончила еще. просить провести время вместе вот что надо обсудить последнюю игру стоять я в случае тебя вот сделаю счастливую oh, Флиш, Хандо, Мобси, Мобси Риксол, Туэй, О, Ага, Доба Харфин, О, Норфа, там, Гарасни. Анди! Треба вложить облака. Стоп! Бер Я так понимаю то, что это дом мертвых? Эрик Льюис Эли Спенсер Ким очень вдохновлённый и он тоже очень вдохновленный Стать лучшими друзьями, хотя нет. Лучшая подруга у него будет из школы. Есть, типа. Потом вы узнаете в следующей серии. А, поговорить о механике. Описать новую идею. Все, давайте... Троечку вам скорость поставлю. Ну, ладно, давайте предложить манчёру. Говорить о снах. А... Он задирающий, Нифига себе, он плохой мальчик. Ну, может он реально изменится, я не знаю. Может быть у него будут другие черты характера и он реально захочет измениться. Если, хотите, Чтобы э, была небольшая династия за Ульфгана, э, как он будет изменяться, то я могу это вполне сделать. Вот узнать лучше последнее это будет. Rinshu, uh -huh. Quexel Plas, <laughs> Ospa, No Bob, <boss>. ah. <laughs> Yipsey, <laughs> Miss Stevie Felina, Schelsh, Charky Gelma, Gelbador. You know the best. Oh, nice! Ah, Bruhana <laughs> Siwaba. Супер Лазар. Кей Уэс. Узнать, немножко Зашел. Ну я реально надеюсь, что <O3> uh, что все будет в порядке. Okay. А, ну что он реально захочет измениться, ну и все такое. Ну, я думаю, что на этом можно заканчивать. К сожалению, я хотела выполнить сейчас э -э, жизненную цель нашей Товчульки Азои, <связывая> а, а то есть э -э, и сходить на второе свидание, но немножечко не получилось. А, я думаю, что правда мне уже пора заканчивать. Вышла вот такая вот серия Династии, и если вам понравится эта Династия, то пишите в комментариях, я обязательно буду снимать, конечно же, еще. А на этом все. Вот так вот мы э, немножечко поиграли за наших персонажей. То есть вот она наша... Анжелика Сейлор, Виолетта, кстати, как вы э, себя чувствуете? Смотреть не надо. Спасывая погозника отменяется. Дай телевизор, но вообще вас надо уложить. Слушай, женщина, давай-ка ты будешь... Ай. Учить пользоваться. Включать кашку, точнее, Александр, а потом уже Виолетту. А, отец у нас телек смотреть не будет. Он у нас будет а, готовить торт Гамбургер. А, сказала. Так, а Зоя у нас пусть возобновит. Кристина пустит нас почитает книжку и сядет заодно. Не подражать. Чав, чав! нет, нет. Не трожь. ты ж Я тебе сказала, не трожь. На стол положи Положи на стол Ах ты ж Знаешь что? Ты Что это? Что это? твое воображение Ябахорн Браб, Янаседж, А, а, Йебс, Оламед Ленап, я что-то получать в корзку Виолета Сейлор. На что я Я О, супер Да ладно. А, Квин Муль... Бейвич! Сейчас находиться. А. Так, теперь ты иди у нас в форму. Аня, стоять. Нужно строить башню. И ты у нас иди построй пирамидку. У нас передвигаться тоже должен. Мама, стоять. Ты... Пообщайся с ребенком. Так я опять эти позы. Господи. А вы не можете их? What fish? Cando. Huh? Suflo, Bopis, Wogra. Uh. Chilni! Uh, Fumu! Watso! Watso! Fish! Uh. Gelbador! Dampsogarden! Balafoy, camus, Alwavine! Chimarrimple! Uh. Gorg! Upshine. Oh. Oh. Oh. Oh. Ага. Это навык вообще не хорошо. а ты... О, шутку для своих. Чемре И я сейчас быстренько прям кое что сделаю. А, так, сейчас вот не трогать. потому что. Так что? Мастов нету, Мастов нету. А, это мы сюда, это сюда, сюда. Хотя, кстати, можно вот это вот продать. Вот это продать. ты тоже можно продать. Горчи. А, Горчи сюда. И... И-и-и... Маленький какой-нибудь коверчик и маленький, потому claro, что я тут знаю, где большие есть. Хотя можно клетки маленькие сделать как.. Ой, большие сделать как маленький. Вот так вот. Uh... Так. этот хороший коврик. И мы исполняем мечту нашей Кристины. А Все. У Бизнес Леди. Теперь она у нас в принципе, это комик в карьере исполнителя. что, она распушила его. Теперь... Вот. Всё. Возьми порцию, а потом. Напиши. Нет, не то. Комедия. Сочинить короткий номер. Кто а, у нас, кстати, еще как? Эй, ч, половинка? Половинка с тобой. У нас с детьми. Если бы точнее. Деньги у нас еще есть, а, только знаете, что бы я сделал бы все-таки хотя бы вот так, пока место еще есть. Нас там сочиняешь? <смех> <смех> <смех> Хороший парень. <смех> Привет. А, ты у нас идешь в мусор. Во-первых, купаешь Вани с Ани, а потом купать Вани с пеной Виолетту. Потом. Упать в ванне с Александр, и потом сам идешь. в ванну принимать. А с этим я сейчас как-то на скорости разберусь. Страхи oh, oh, oh, питомца. Просить сходить в туалет и спросить, что случилось. Пока заняться. Портрепол. хотела закончить, но так и не закончила. Так, я же вроде хотела. Ладно. А, Анжелика, сядь сюда. Какие-то вы это, это наши? Где? А ты? показывают номер, одержимость телевизора. Агана, Эпсо Испаноч, Зефилин, Глапина. Сейфица, Франч. Так. так <к> <говорит> Пробное вознерж, как ускорок, шар -дит. Шар -дит. и комедия. Сочинить короткий номер и сочинить короткий номер. <связь> Потом все у действия с То есть чем? Хорошка Харпенэй. Размотать лучше. Не, ah, ah, Вика, ты идёшь на работу. Ха-ха-ха, oh, oh, oh, Ah, Oh shit. physique. Да. Да. работать через час Отключаем... холодный Ммм... Ммм... Ммм... Ха? Ой, они будут смечать день рождения, скоро бойницы. через один день ну ладно я короче буду заканчивать реально я так никогда не закончу uh -huh. на этом все с вами была я Азойка Низ вместе со Звой в общем говоря ну вот так у нас вышла серия и на этом все всем пока пока пока